Профессор, какие проблемы связаны с конструкцией ОНФО? все на четырех? Проблема в статике. Все имплантаты находятся здесь, в передней части, в случае с конструкцией ОНФО, но нет поддержки, нет имплантатов сзади. Я хочу показать вам пример с этим стулом. Посмотрите на этот обыкновенный стул, у него четыре ножки, это как конструкция на базальных имплантатах, и если вы сядете сюда, положение будет очень удобным и стабильным, потому что стул поддерживается четырьмя ножками. А четыре ножки – это то, что мы называем стратегической позицией, то есть, скажем, это клык, это второй маляр, клык и второй маляр – это те области, в которые будут размещены базальные имплантаты Strategic Implants. А в случае all эти ребята ставят этот имплантат здесь, и этот передний тоже, и, естественно, здесь сзади нет поддержки. Честно говоря, это трудно себе вообразить, что они делают. Они просто не ставят ножку здесь, они ставят ее здесь, две здесь и две здесь. Эта часть остается, можно сказать, в свободном плавании. Конечно, это ведет к проблемам, механическим проблемам. Здесь много усилия, нет балансировки. По-моему, каждый ребенок понимает, что это не работает, но в медицине так много говорят о том, что не работает, и, к сожалению, тоже касается и Олэнфо, очень популярные, но создающие проблемы. Олэнфо мы называем Олэнфлоу, все на полу.